Для того, чтобы вырваться из этого дня с рука, есть такое понятие, как базовый гардероб, который может значительно упростить нашу жизнь. Представьте себе, что вам не нужно будет беспокоиться о том, что надеть, и вы всегда уверены в том, что у вас есть все необходимое для любой ситуации. В этом вся прелесть минималистичного, базового, или как его еще называют, капсульного гардероба. Капсульный гардероб – это коллекция, собранная из сочетающихся друг с другом вещей для получения максимального количества образов. Фокусируясь на том, что нам необходимо, мы не сбиваем наши шкафы ненужной одеждой, и мы не тратим деньги на то, что в итоге не наденем. Чем меньше у нас есть вариантов, тем нам легче сделать выбор. Базовый гардероб более оточен и совершенен, поэтому любой наш выбор будет правильным и уместным. К тому же меньше одежды – меньше стресса с утра. Хороший базовый гардероб основывается на классическом и универсальном стиле, поэтому не стоит беспокоиться о том, круто ли ты одет, потому что такой гардероб – он вне времени, и ты всегда будешь выглядеть стильно. Давайте определим стартовый набор базового гардероба и разобьем его на части. Футболки, рубашки, кофты, брюки, обувь, верхняя одежда. Несколько качественных и хорошо скроенных футболок основа любого гардероба. Выбирайте простые блочные цвета, белый, серый, черный и какой-нибудь приглушенный синий, например. Их вы будете использовать чаще всего. Выбирайте плотный хлопок, и тогда будете уверены, что футболка не сядет и не испортится после пары стирок. В качестве дополнения можно иметь Long лонгслив, это футболка с длинным рукавом, и поло. Как и белая футболка, одна из основ рубашка Оксфорд. Ее особенность заключается в пуговицах на воротнике и плотной хлопковой ткани. Она более универсальна, чем классический костюмный вариант и подходит для множества событий. Без фланелевой рубашки не обойтись в холодное время года. Ее можно носить отдельно, надевать под пальто или на футболку или даже на водолазку. Здесь можно уйти от монохромной палитры и добавить света. Пусть она будет в клетку или зеленой, все зависит от вашего вкуса. Удобная классическая толстовка с круглым вырезом – это одна из немногих вещей, в которой можно сходить не только в спортзал, но и на свидание, надев с белой рубашкой и брюками. При выборе обратите внимание, чтобы она хорошо сидела в плечах, не слишком облегала, но и не была оверсайз. Выбирая джемпер, помните, что максимально уютный трикотаж содержит в себе не менее 50% шерсти. Это, пожалуй, самая деликатная вещь. Такую кофту можно стирать только вручную и сушить в горизонтальном положении. Водолазка – это отличный вариант для более строгого образа, и к тому же она особенно помогает сохранить тепло осенью или зимой. Обычная худи на молнии – это одна из моих самых любимых вещей, которые я надеваю всегда. Погулять с собакой, пойти в зал, в магазин или просто если дому прохладно. Уютнее и удобнее вещи – не придумать. Бомбер – это еще один универсальный предмет гардероба, который сочетается как с кроссовками и джинсами, так и с ботинками и брюхами. Если от природы вы не отличаетесь широкими плечами, то носить бомбер лучше расстегнутым из-за особенностей его кроя. Выбирая пальто, отдайте предпочтение прямому и одноборному варианту на трех пуговицах. Эту модель по праву можно назвать базовым и наиболее универсальным вариантом. Тенденции в области денима постоянно сменяют друг друга, но хорошие джинсы Slim Fit остаются навсегда. Не слишком свободные, не обтягивающие, хорошо сидящие, уместные как с футболкой, так и с рубашкой. Пусть это будут черные и классические синие варианты. Нельзя все время ходить в джинсах, поэтому есть смысл приобрести легкие брюки чинноса, дополнив палитру гардероба. бежевые, серый или хаки – это отличный выбор для разных повседневных случаев. В последнее время мужской гардероб становится все более расслабленным и менее строгим. Обычные белые кеды проникли практически в любой образ, и даже надев их с брючным костюмом, вы будете выглядеть классно. Как и мое любимое худи, кроссовки – это моя повседневная обувь. Выбирайте классическую модель без ярких принтов и в серой гамме – самый универсальный вариант. Белый низ у нас уже есть в виде кед, а вот черные кроссовки чаще всего смотрятся тяжеловато. Классические черные ботинки дерби – это мастхэв для тех случаев, когда нужно выглядеть экстравагантно. Они более универсальны и менее строги, чем Оксфорды или Броги, поэтому есть смысл рассмотреть именно эту модель. Вот так выглядит один из вариантов хорошего базового гардероба. Никакого балласта, никаких трендов, которые скоро выйдут из моды. Только проверенные временем универсальные вещи, которые помогут вам всегда выглядеть на все 100%. И если вы уже полны сил переосмыслить свой гардероб, но не знаете, с чего начать, то хорошим стартом будет простая белая футболка.